Всем привет, ребята! Сегодня мы будем продолжать проходить игру It Takes Two. Всем привет. Да, давай. Давно там у нас не было видно на горизонте. Да, да. Да, да. Так, а где мы остановились? Я что-то даже не помню, где мы? Мы упали. Почему какой-то А, мы упали в яму. Мы же типа убегали от крота. А, вот, он, наверное, сюда. Куда? А. Да. А, ну, это же все было такой. Сразу экшен, да, какой-то? Да, мы опять... Прям. а можно у нас не есть? Вдалбливай его, вдалбливай! Давай! Тем временем вышло, вышел новое прохождение. Да, Там Максим играет один. Да. Ну что, затянись. В, В смысле? <потребляющие> как, как, как ускоряться? Где? Господи, как я выжил, ты видел? Я застрял. Чего они так смушевались? Почему, Почему такой экшен? Где Что я? Это? Да, это не... Что это? Калининг? Что происходит? Назад! Что такое? А? А? Назад! Назад! Назад! Назад! назад! назад! Куда там? Я не знаю. Только да? носиком пощевели умерзко. В первой серии я 30 минут пытался убить одного босса. Начального. Откуда они ползут? Почему их так много? Это у нас в саду типа столько? Да. Ну, в твоей оранжереи. Видимо, ты за ней не ухаживал, там появились кроты. Ну, наверное. Ох, ох, ох! О, лягушки! О, у нас это на первой заставке было. Лягушки с такси. Yeah. <coughs> да? Да, на первом видосе. <coughs> а почему? Ну, такую нашел в интернете. Клепчинки, yeah. ребят. <coughs> Uh, так быстро он шел Глинявые hey, hey, hey, like Да, парнишек, на голове Благодарю хе хе хе о о как они прыгают. А, вот -ка они прыгают! Черт! Побежать. А, он реально бежит. Видка они прыгают, там намного удобнее? Да, конечно. Да... да, как ты прыгаешь? Странно, лягушка. Хайди, Перед его дрейн, да, Мы вроде как тоже заинтересованы, да, чтобы убрать перед его дрейн. Ты где там? Да иду, иду. А куда дальше? Uh -oh. Там несложно, идешь. Я сдох. <coughs> ну и зачем я сдох? Ты сказал несложно. Oh. Да не, не сложно, просто я дурачок. Такое бывает. Все, я на месте. Я мчу. Давай. Йога эври Быстрее прыгай, не опускайся. Я тут. погнали. О, тихо тихо <связывая> <связывая> <связывая> Так, а это что такое? Ну, мы с первого раза пучок. <связывая> и чё? А, а, тебе надо готовить, я понял? А, мы включаем фонтаны, они моют эти штучки. Да? Да, да. А, ну вон тебе следующий чай Давай давай пробегаем. А, та, наверное, исчезнет, слышь. Поэтому давай, поспешим, ну, давай, поспешим. Давай. Наступил. Все, и поехали. Приехали. Какие мы с тобой? Молодцы. Молодцы. дружная команда. Хочу же весь Блин, блин, блин, mm. Эй, доктор, как... они же такие пикнистые. Да, а да, да. А пикнистые вроде ядовитые, не? Не, это цветные, типа. Ой. Чё? Я умерла. Сюда не надо было прыгать. А куда тогда? Сюда? А, нет, мы отсюда а, пустим. А, смотри, какая-то есть. А, иди дальше. Как сего слезть? Как сего слезть-то? Я не знаю. Я слезть не могу. А ты на нем можешь что-то забирать? А вон спешится. А, все. Я держу уши, так, я, так я нажимала. Так, и что мне делать? А, вот смотри, тут такой таковщиночки. Сейчас. Либо, и его две не нести снять. Давай собирайся. А, да, а я могу на лягушке? А, да, да, да. На лягушке надо. Ой, подожди, она исчезает. <сосы> подожди, сейчас. Сейчас, ребята, покину. <сосы> так, сейчас, подожди. А, видимо, они исчезают, и я должна успеть следующие налить. Понял? А, ну да, давай. Так, а ну сколько тут? Раз, два, три, четыре. Ну, около четырех. Я готова. Сейчас, Ты чё вырубись? Вс, давай. Давай, давай. Так. Следующую? Нет, а. следующую, следующую. Так, следующую. Давай. Следующую. А-а-а, следующую. Сейчас. Поближе подойду. Давай, давай, давай. Так, и последнюю. Okay. Как же у меня все чешется, что за ты? Давай. Так. Вс? Да, да, да, да. Так. Так, и что? Так, ну тут какой-то краник есть. Ого. Вс, повернул, что-то. А, это лифт какой-то, смотри. А, да? Да, мне, видимо, на него, чтобы тебе забраться. С лягушкой или без? Нет, лягушки нет. Ой. Я Не ожидаю вас. А, а что, мне его побить надо? Я уже управление немножко подзабыла. Да? Чуть. Вс. Проваливать, дрянь. Господи, ты чё весь это? Да я не знаю, неудобно мне никак. Погнали. Посмотрим. Ой, смотри, цветочки. Ой, прикольно. Красота такая. Да. Украшаем да. твою оранжерею. Давай. Уходи, фиолетовая. Дрянь. Да. Фиолетовая плохая листва. А чем мы долго еще ехать будем? Не знаю Мой сад просто прекрасен Ну да конечно, я его улучшила А, это радость, что там все? Типа жила? Ну я не знаю Наверное, мы это в конце узнаем Когда весь сад излечен То, вон А, веще... вон туда еще и остались Да, сейчас, еще сейчас, для этого. Куда дальше? Вот туда Гонки на улитках Что за гонки на улитках? Ого. И чё? Эй, мэй, а? Так, что Кто первый? Сжать улитку, направление... В смысле сжать oh. улитку? Чуть не понял. А! <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Блин, она останется! No. Нифига прикольно! Короче, чем дольше жмешь, тем она это, понимаешь, yeah. да? тем она дальше летит. Да хорош да, да ты чего? Ah. Нет! Нет! Блядь, yeah, я ничего не вижу. Все. Yeah. Блин, прикольно! <laughs> Я не на что то от Может тут еще что-нибудь есть? Я бездарность. Ну ладно, Ну кто? Ты умничка. Я бездарность. Просто не пошло. Я везде проиграла. О, я буду грейп. И чё? Ну чё, просто грейп. Опа. А, иди ко мне. Опа. О, у меня наверху. Так. Другие такую вс ⁇ ночки. Наполняй желтую. Потом... Потом красную. Да, идет нормально. Синюю. Или тебе видно оттуда? Скорее. А, нет, желтую-желтую. Желтую. Давай. Да. Давай. Красную. синие э, синюю, красную. Короче, синюю и красную только лези все. Все на месте. И куда? А, да. Ты чуть не упала, да? Ну, так. О, О мы, мы видимо добрались за твоей ружери. Легендарнейший. Да? Да. Так. Мы пришли, да? Да. Смотри. О, смотри, я могу чистить. Чистить? А можно развернуть камеру? вот так <coughs> А, смотри, я в цветочку могу превратиться. О, давай, смотри. А, надо, видимо, зарастить сейчас, Рика. Сейчас задеть... Да. В уголочке, ага. Все, чисти, иди дальше. Я пока тут все заращу. Блин, прикольно. А это кто? Это Ромашка, да? Да. Ну все. все? О, вот. и черт. Ясно. Держу. Да. да. Еще раз держу. И... Держу. А! Так, давай мелкий. Вс? А да, вс. А, я тоже могу быть. А, видимо, нечего. Видимо. Секреты не за да. мной. О, вот. Ч за три штучки? А, ну вот нам, видимо, наверх надо также очистить и что-то посадить. Я не знаю, как там... А, для... лопатка какая-то. Я могу по лопате забраться? О, могу. Я могу. А, тут тоже ну, мусори чистил качество. Типа. Я тоже. Ну вс, давай, покажи. Сейчас, подожди, стой, давай хотя бы половину отчищу, а то я потом не ну, забыл. Давай я вот тут не, постою. Не вижу. Да вот так вот иди просто этим. Как, как с пылесосиком. Да, мы можем. да. А я за тобой пойду. Или подождать. Подожди лучше. Ладно. А вот это вот считается или нет? Да, Но да, да. Модо. иди сразу следующую мой, окей? А, или тут, наверное, могут появиться, да? Не знаю, все, короче, вас... я погнал. Все все, я а. это. Да. Чем вражины будут? Да. Новая волна. Прям подо мной. Держу ее. Я, я е на тебя уронил? Да. Вот. Спасибо. Да, да у меня нет. все я чешки, упала. господи, как жить-то. По лопате поднимись. Там это можно наверх типа. Я ее держу. Давай скорее, ну пожалуйста, у меня плячешь. Да спину. господи, ну ты можешь спокойно сидеть. Держу! Давай. Схватил! Где она? Под вот тобой. Давай, еще раз Схватил. Хватил! Душу е. Душу. На. Гадина. Вс? Нет, нет, вот уже он лекар. Ч, давай разбивай штуку. На, гадина. Ого, половину очистили. Красота какая тут. Тебя а, да? же одна ту. А, а у меня... вот, вот шланг. А радость типа в этом сидит, да? В бронжевее? Я не знаю. Ну, наверное, это же цветок. А что тут 20к? Зачем? Зачем 20к? Цветка. <свят> зачем тут цветка? Да откуда я знаю зачем? Спросил разработчик, вот напишем письмо. Да. Все, иди сади. Сейчас, сейчас. Что у меня интересно вообще? Ну вот да, все. Не хватает. А, все, хватило. Все, давай душу Большой есть тут? А, тут только маленький, что ли? Не знаю, большого не вижу. Так легко. А, не респауниться ещё здесь стройка. Ааа, я упал! Справляешься ah, там, да? Да. <N dragon concert Mortis> А, все, okay. please... Молодец, без тебя справился. Хорошая работа. Oh. Oh. Какая сразу красота! Так классно, да? Mm -hmm. Так столько этих всяких цветочков надо. О, oh, oh, как мы уже здесь увлеклись? Чудо. там? Ты че? Ты худший? Ты худший? Ты худший? Ты худший? Ты худший? You remember me? It's it. It's wow! Wait, Ты помнишь меня? Это Клоди Ты помнишь меня? Это Альмина Что-то она у помидор кидает Че я помидор буду, серьезно? <цел seventeen> С лицом <цветцом>. А <и> что <Че> это? <кэрил> а эти помидоры А что делать-то надо? Не знаю Вот какая-то душнила, смотри <кэрил> Ой, убили. О, тут говно лежит. Мой. Я буду их убивать, это а мой. Мой под ней. Мой мой, она плюст. Очень, очень быстро рыбу Мой, мой, мой, пока арену. Я их буду убивать. Все чисто, в принципе. Да-да-да. В центре, в центре. Две. В центре, в центре, левую давай. В правую. Всё, задушили. А чё, я всё, я обычный тип. мы пришли? Да, вряд ли. Это кто? Долго ловит ещё и А что делать-то надо будет? А, я в ней? Что делать? Мне бить надо под кого-то? Я к the... тебе подношу. Давай. Бей, so би бей как, какая не достаю? Давай. Вс, бей, бей. Не досташь? Не достаешь. А как ее пустить-то? Вс, максимум. А, вот все бьюб. Бей, бей. Я дальше не могу вс, она, типа, это. Ага. О, мы ее руку оторвали. А потом по голове и. Что-то она разозлилась. Ч, я опять буду помидор? Я не знаю. Что происходит? Ареной происходит. Что это растет? Что Роб растет? А куда уходить от них? А. Так, ну это мы проходили уже, да? Что делать? А. В принципе не сложно. Пока что. Туда, нет, нет, нет, нет, нет. Чего ты носишься там? А подстава! Ты тоже под нее прям? Она подставляет конкретно? Мы еще заново будем проходить? А нет, слава нет. богу. Это не как Сигира, там за полчаса геймплея там убирают и все. Давай, Очень. мы должны пойти Все, с этой попытки точно проходим. Так. Потом сюда. Да? Нет. Короче, надо всегда ближе к центру где-то держаться. Примерно. Я умерла, пожалуйста, не, не уми. Так, нормально. Максимально налево надо. <свят> да ты русишь? Ну что, сумасшедшие, ребятки? А сколько еще это будет продолжаться? Не знаю. Хоть палец. Да господи, ты можешь спокойно сидеть? Нет, направо! Сюда. Ага. На! На! Лево? Ой, смысл нормально? А, вс? Лехотня. Ага. Лекотня. Что там такая злая? Картошка. А, я тебе шахлотка буду. Так, на лицо обязательно. О, right. oh, давай сразу. я поехал как. Я мой, мой, ду... мой! Я -то с другой стороны начала. А, да? Давай. Ты убил его? Где? Еду где? Еду капром. <идит> Ушатал его. Так, ничего. Вот oh, где-то тут сзади, сзади. Мам. Давай, давай, давай. Еду на нее. Потом справа от тебя, оп. Убил. Мою, мою. Давай, я убью этого. И этого убью. Давай, следующего. Где? Погнали. А, все, я погнал, погнал, мой. Я не могу мыть. Я жду. Мой там, мой там, мой там. Иду. Цветочек. А, мы, наверное, не можем не успеть, правильно? Так, пока ускорять. ты это, я буду тут мыть. Давай. Так ты этих типов убивает, то я тебя так... А, вторая ты, рука. Ты, ты скажешь, как тебя бить. Окей. Okay. А там тебе, походу, не бить надо, там тебе что-то по-другому сделать надо будет. Давай, делай. Что? Не знаю. А, убивай, убивай. Господи, какой же ты крепишь души ее почему не попадаешь на е нажимай у меня нет е ты далеко от нее я не могу понять что делать-то да подпрыгни и бей ты далеко просто а нажимай на, на этот я не на понимаю действие. я не понимаю что происходит чего-то убить не буду а мне надо нажимать у меня-то нет е я и думаю Сейчас опять что-то начнется. Надеюсь, это не с ней будет. Ну вообще, да, у нее последняя стадия осталась, по идее. Что, это, что такое? это за тарелки? А, это, наверное, из-под ведер? А, не, кстати, можно? Мне кажется, ли? это ошибка, не? Мне вкусно было на одно А, да, да, да, да, да. И чё? А, да? Так. Нормально. Нормально. Как попкейки, да? Mm -hmm. А, там тарелочка, посмотри, почти разбитая. Я yeah, вижу. А, ну, почти разбитая, я понял. Господи, какие же мы с тобой пошире Так, я правильно угадал, да? Все, Пыли? Нормально. Не знаю. Нормально, нормально. Нет, не на слов. Не на панике Márcia. Что? Мы ah. прошли? боже, какая напряженка. Нет! Шесть! есть? Этот на картошей У нее что-то там последнее осталось. Ну, то капуста. Что? Или лимон? Лайм, наверное? Зеленый. А, да, лайм. Или что это? Лаймщик? Кого обидеть стоит, чтобы это Вот тут, давай, давай. Я убил. Давай, среднюю, среднюю. А, ты сидишь за мной, да? Да-да-да, стараюсь. Мне меня душик Меня бьют. Дефают, дефают. А я вот этих летающих не могу, если чё. Я летающих не могу. Давай, Давай. За правильного. Я скоро умру, киса. Сейчас убью. Я сдохла. пожалуйста, живи. Я не могу, тут Я везде тут. Где ты? Давай, где это? Ну давай да... тут, тут, ну, тут, ты? тут, да можешь? нормально, все нормально. Да меня снизь било. я чуть не сдох. у меня один хп был. Давай. Я объеду ее просто. Все, убили. Ох, крепко. Все? Все, последний разок? Давай, я на на, на исходную. Я поехал. Please, Joyce, так, наклоняю башку. Mm -hmm. Я да это. Да, да. Не беру. да алё, ну как там Побыстрее можно? Это очень тяжело. все все, все. Ай, меня достать не мог! Все? Не ну, по идее, да? Мы спасли радость или убили? Вроде как спасли, а почему она? Ой, и фига красиво как. Ну и плохо, наверное, типа, больно? Так. Почему все цветет, а она такая, типа. Ну, силы зла под... ушли, а, а она, эта, типа... Ропет. Джой, как мило. да? ты в I am now Thank you. Oh, cool. Don't thank me. I should have taken care of you. I'm sorry. Don't so, thank me. I'm sorry. I didn't understand how important it was for Cody. I do now. That's good. But it's not your fault gave up on being a partner. but aren't partners supposed to to sure. encourage each other How was I supposed to keep going if she didn't believe in me no one can take your dream from you unless you give it up it's all up to you. Will you give it up again? <рых> что он сказал, что не понял. Что никто не в силах забрать у тебя мечту. Кто сам должен в себя верить, короче. Ну, ну да, логично. <рых> <рых> Ой, цветочки. Блин, Роуз там вообще не в шоке, типа, со всем <рых> происходящим. А ты не хочешь монитор, кстати, ко мне еще подвинуть? да давай, конечно. Я как будто сильно его сижу, держу, да? Он такой грязный. Похоже на девочку? Да. Безумно. Безумно. уже третий? На реальности. О, моя. Ты сдал ее, поняла. Я не платить Это не значит, что Когда себя. Мэй, это время для тебя найти. сейчас петь будешь? Не знаю. <laughs> это лицо книги, это шок. Сутьказ? А, а что такое? <связывается> а, это этот? Как это называется? Винил. Да. <связывается> Нет, блин, выигрыватель! Mm -hmm. Come on, Meg. He won't give us the last letter piece unless you sing. Just get up on that stage and you show him what you've got. That's not a stage. It's my old record player. You're right. I'm going to turn it into a proper stage. We need lights, speakers, microphone. Look. Microphone. I'm not going to sing a single note. <laughs> <laughs> yes, you will. Yeah. Uh, uh, no. <laughs> <laughs> Здравствуйте, это штанишки вперед шикал. А что у меня? Я бы хотел увидеть, если штанишки У меня щит, я твою мать, серьезно? Ты можешь петь у меня щит? Мне кажется, это от барабанов. А, блин. Похоже. Так, ну что, ребят, до следующей серии. Всем, всем спасибо, всем до следующей серии.